Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлессон. Сегодня у нас на разборе 17 вариант из сборника ОГЭ от Ященко 2023 года на 36 вариантов фипишный. Давайте посмотрим условия для первых пяти заданий. У нас есть Таня и у нее каникулы. Круто, я тоже хочу каникулы. Так, она ездит в гости к дедушке в деревню Антоновку. Она изображена цифрой 1. Здорово, сразу можно подписать, что 1 это Антоновка. Дальше. В конце каникул дедушка на машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне Богданова из Антоновки Богданова по прямой проселочной вдоль реки. Соответственно, ну уже понятно, что 7 это Богданово. То есть там гадалки не ходи. Богданова. При этом... Есть другой путь по шоссе до Ванютина под прямым углом налево повернуть, значит, вот налево поворот. То есть, четвертое это Ванютина. Тоже подписали. Третий маршрут проходит по проселочной дороге мимо пруда до деревни Горюнова, где можно свернуть на шоссе. Ну, соответственно, шестое это Горюнова. Тоже подписали. Четвертый пролегает по шоссе до, соответственно, Доломина, от Доломина до Горюнова. Вот в Горюнов у нас с третьего идет. Значит, здесь Доломина и есть еще Егорки. Второе это Егорки. Ну все, мы расставили пути. А, пути не пути, нет, эти мы расставили населенные пункты дальше по шоссе едет со скоростью 50 очень важно по проселочной со скоростью 30 тоже важно от антоновки до доломина расстояние соответственно 12 от доломина до егорок 4 то есть здесь 4 а все вот это было 12 значит вот это 8 очевидно то есть 12 минус 4 от егорок до ванютина у нас 12. От Горюнова до Ванютина у нас с вами 15, от Ванютина до Жилина, а Жилина у нас вот здесь, да, здорово, то есть от Ванютина до Жилина, соответственно, 9. Если здесь 9, а 4, 6 у нас с вами было 15, значит здесь 6. От Жилина до Богданова 12. Так, здесь 6, значит, здесь тоже 6. Ну, понятно, что типа, если вот это 12, вот это 6, то 6, 12 6. И, соответственно, у нас еще Ванютина Егорки где-то должно быть. А, ну да, вот оно есть, 12 километров. Значит, опять же, если все вот это 12, а вот здесь 4, то это будет 8. Вот, в принципе, мы расставили расстояние. Все, больше ничего умного с этого задания не выудишь. Дальше. Расставить номера тут, в принципе, все достаточно просто. 7, 6, 3, 2. Потому что мы это уже сделали. Найдите расстояние от Тоновки до Богданова по прямой. То есть, что тут нужно понимать? В принципе, у нас прямоугольный треугольник вот такой получается. Это надо найти расстояние. При этом, вот здесь расстояние 8, 4 до 8. То есть, соответственно, 20 километров. Вот здесь расстояние 9, 6 6. То есть, 21 километр. Ну, естественно, С находится по терем Пифагора. То есть, 20 в квадрате плюс 21 в квадрате под корнем. Это 29 километров. Все. Записали. Дальше. Сколько минут Танец с дедушкой от Антоновы до Богданова до потратят, если через Егорку поедут и Жилина мимо конюшни. Ну что тут получается? Немножко придется сейчас посчитать. Потому что у нас есть проселочная дорога Егорки Жирина, которая получается из прямоугольного треугольника с катетами 12 и 9. То есть мы уже можем посчитать. 12 в квадрате плюс 9 в квадрате. Это вот эта проселочная, Ну вот эта дорога. То есть мы прямоугольный треугольник достраиваем и все. Но плюс у нас еще есть а, движение по шоссе. Это 8 километров, это 6 километров, это 6 километров. Надо учитывать. То есть, это в совокупности у нас 6, 6, 12, 20 километров. То есть, тоже 20. В чем смысл? У вас по проселочной двигается со скоростью 30 километров в час. Поэтому это мы делим на 30. А по шоссе со скоростью 50 километров. То есть, делим на 50 и вот фактически это время, которое будет потрачено. Но нам надо ответ дать в минутах. Поэтому результат еще надо будет умножить на 60. Ну, что там выходит? У нас с вами получается 15. 20, то есть 15,30 умножить на 60, если скобки раскрыть. Ну и 20, 50 умножить на 60. Там одна, вторая, то есть получается 30, соответственно лики сократились. там 120 делить на 5 это 24. То есть, в результате получается 54 минуты они потратят. Хорошо, записали. За какое наименьшее количество минут они с дедушкой могут добраться из Доломина до Горюнова? То есть, из Доломина до Горюнова у нас с вами только два возможных варианта. Либо напрямую до Рогина, на, до Логина, до Ломина... Соответственно, опять прямоугольный треугольник достраивать. Либо через Ванютина, соответственно. Вариант, что из Доломина уедем обратно в Егорке. не рассматриваем. Там будет явно длиннее, чем от Доломина до Горюнова. Поэтому считаем. Доломина, Горюнова. Зачем-то F написал. Ну ладно. У нас есть прямоугольный треугольник вот такой. Здесь получается 8 километров. Здесь 15 ну и, соответственно, 8 в квадрате плюс 15 в квадрате – это расстояние. Скорость движения там 30 километров, так как проселочные. Умножаем на 60, чтобы получить ответ в минутах, а не часах. И получаем 34 минуты. И если мы с вами поедем до Ломина, Ванютина, Горюнова, то что меня все тянет, F кто-то написать? Там получается, едем мы только по шоссе, то есть 8 километров до 15 километров. Едем со скоростью 50, умножаем на 60, чтобы получить ответ в минутах. И в данном случае получается там 230-27,6 минуты. Ну, понятно, что это наименьшее время из двух возможных вариантов. Дальше. По проселочной у нас 8,2 литра бензина на сотку расходует. какая них хорошая экономная машина. Дальше. На путь из Антоновки в Богданова через Ванютина То есть, это когда по шоссе едем. И на путь к необходимый тот же один и тот же объем бензина. Сколько литров бензина на сотку машина дедушки расходует по шоссе. Ну, что у нас получается с вами? Нам надо посчитать длину по шоссе, то есть это вот Антоновка, Ванютина, Горянова, Там 20 и 21, это мы еще во втором номере считали, то есть 41 километр. 41 мы делим на 100, чтобы узнать, какую часть из... Ну, соответственно, если мы возьмем расход на сотку за x, то чтобы понять, сколько мы на 41 километр израсходуем, мы 41 делим на 100 и умножаем на x. Х это расход на сотку по шоссе. И то же самое получается у нас, если поедет по прямой. А по прямой мы уже считали там 29 километров. То есть, 29 на 100 и расход 8,2. Вот, в принципе, ваше простое уравнение, которое нужно посчитать. Ну, решить, точнее, не посчитать, а решить, конечно же, уравнение. Ну, что у нас там выходит? Сотки сокращаем. Остается 29 на 8,2 и, соответственно, делить на 41. Что в данном случае получается? Так, эти сокращаются. 0,2, 58 и 5,8 литра на 100 км расход. Достаточно хороший расход. Дальше. Найдите значение выражения. Ну, Что тут надо сделать? Тут просто посчитать. 7,2 мы делим на минус 0,3. То есть минус, получается, 72 делить на 3. Это, в свою очередь, минус 24. То есть, сложности не должно возникнуть. Между какими числами заключено 170,19? Тут просто 170, точнее, 19. Тут надо целую часть просто выделить. Это будет 8,18,19. Ну, естественно, это между 9, 8 и 9. То есть, первый вариант ответа. Найдите значение выражения. Что нужно понимать? Фактически, здесь корень второй степени. Корень второй степени из 1 25 это 1 пятая. Из х4 это х в квадрате. Из y8 это y в четвертой. То есть вы показатель степени числа четверку делите на показатель степени корня. Поэтому двойка получается. Дальше что? Ну, дальше подставляем. 5 в квадрате это 25. 2 в четвертой это 16. Можно немножко сократить. Ну а 5 на 16 это будет 80. Записали. Найдите корень уравнения с х в одном, без х в другую, потому что это обычное линейное уравнение. Не забывайте знаки слагаемых менять. То есть будет минус 5, минус 7. 10х равно минус 12. В данном случае получается, что х равен минус 1,2. В среднем из каждых 60 поступивших продаж аккумуляторов 51 заряжен. Найдите вероятность того, что будет не заряжен. Но опять же, вероятность того, что будет не заряжен, это вероятность противоположного события. Вычисляется как единица минус вероятность того, что он будет заряжен. То есть 51,60. Ну там получается 9,6 это 0,15. Записали. В 11 изображены графики функций квадратичных. Установите соответствие. Что надо знать? Если ветви параболы направлены вверх, то коэффициент А положительный. То есть, здесь А больше нуля, здесь А больше нуля, здесь А меньше нуля, так как ветви вниз. Если пересекает ось ОУ под осью ОХ, то есть как вот здесь, то С меньше нуля. Над, как вот здесь, С больше нуля. Над, С больше нуля. Ну и что у нас там? Меньше, больше. Это, соответственно, В да, у нас. Ага, ну, то есть 3, 2, 1 и получается. Есть формула радиуса, вписанных в прямоугольный треугольник окружности. Надо пользоваться формулой найти С. Что мы сделаем? Сначала обе части на 2 умножим. Дальше С сюда перенесем, 2R сюда. То есть будет С равно А плюс b минус 2R. И подставим просто. То есть 20 плюс 21... Минус 2 умножить на 6. То есть, 41 минус 12 это будет 29. То есть, 29 записали. Укажите неравенство, которое не имеет решения. В чем смысл? У вас везде у параболы... Ну, то есть, если мы берем вот эту часть и пишем типа y равно... То все это получается парабола, ветви которой направлены вниз, вверх. Когда неравенство не имеет решения? Когда... Дискриминант будет меньше нуля, а неравенство раз, так, вы еще f от x ядли походили, рассматривается вида y меньше нуля. То есть смысл в чем? Дискриминант меньше нуля говорит о том, что не будет пересечения с осью x, а ветви вверх, то есть парабола будет однозначно располагаться как-то так. То есть на осью у x она будет располагаться, самое важное. А когда вы решаете y меньше нуля, неравенство вы ищете ту часть параболы, которая находится под осью x. Естественно, здесь просто нет такой части параболы, поэтому и неравенство такого вида не имело бы решения. Дальше смотрим. Дискриминант меньше нуля вот здесь и вот здесь. А меньше нуля само выражение ищется в четвертом варианте. Вот, в принципе, все рассуждение. То есть написали 4. В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонии микроорганизмы массой 3 миллиграмма. Каждые 20 минут масса увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии через 80 минут. Самый простой вариант считать. 3, потом, что у нас в 3 раза больше, это 27, в 3 раза больше 81, в 3 раза больше 243. Ну и как раз это через 20 минут, это через 40 минут, это 60 минут. Но еще раз придется умножать. Почему? Потому что я, естественно, пропустил, угадайте что? Правильно, я пропустил девятку. То есть, там вот такое будет. Было 3, давайте красивую девятку напишем. Стало 9, потом через 40 27, потом 60, 81 и через 80 минут 243. А вот так будет правильнее. Дальше. Есть треугольник АБЦ, известная длина сторон, надо найти косинус АБЦ для этого надо знать теорему косинусов. Если вы ее не проходили, пройдете, успеете, она в девятом классе проходится. то есть вычисляется косинус АВС как сумма квадратов сторон образующие угол минус квадрат третьей стороны на удвоенное произведение на длин сторон образующий угол. Вот, все это просто формула. Дальше подставляем Там 25, соответственно плюс 100. Минус 121 и делить на 2, на 5, на 100. Что у нас там получается? Получается у нас с вами 0,04. Вот все решение. Далее. Есть у нас точка А. Она лежит не окружности. Проведены две прямые. Одна касательная, вторая секущая. А, B, 4. А, C, 64. Надо найти АК. Дело в том, что это тоже свойство. Что квадрат... Касательный, отрезка касательный равен произведению вот такого рода. То есть, вот это умножается на вот это. Все. Значит, АК будет равен 4 на 64 под корнем. В данном случае это 16. Основание трапеции 8 и 18, высота 5, найдите среднюю линию. Средняя линия вычисляется как просто полусумма оснований. То есть высота там не нужны условия. 8 до 18, 26 делить на 2 это 13. У нас есть клетчатая бумага, размер клетки 1 на 1, надо найти площадь фигуры. Просто считаем. 1 клетка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19. То есть мы с вами получаем 19 клеток. Площадь одной клеточки у нас 1 на 1. Тоже единица. То есть результат мы умножаем на площадь клетки. Но ну, в данном случае на 1 значит ничего не меняется. Какие следующих утверждений верны? Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длинного качества. Абсолютно верно. Всегда в любом треугольнике одна сторона меньше суммы двух других. В тупоугольном треугольнике все углы тупые. Нет. Там один такой угол тупой. Средняя линия трапеции равна полусумме ее основания. Абсолютно верное утверждение. То есть 1, 3 правильные ответы. В 20 необходимо решить систему уравнений. что тут нужно понимать? У вас в первом уравнении идет произведение. Произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0. Так и пишем, что x-8 минус равно 0. И соответственно, второе уравнение. Или y минус 9 равно 0. Ну и, конечно же, второе уравнение. То есть x плюс y минус 13 равно 4. То есть вместо одной системы мы получаем совокупность двух систем. В первом случае x равно 8 и подставляем сразу эту восьмерку. То есть получается y минус 5 равно 4. Понятно, что здесь решения не будет. Почему? Оно сократится, и вы получаете 1 равно 4, то есть вы получаете неверное числовое равенство. Во втором случае y равно 9 и подставляем. То есть 4 на, соответственно, x минус 4 равно 4. Понятно, что здесь как бы x минус 4 равно единице, значит x равно в данном случае. 5. Ну, а если подставить, даже не надо подставлять, y равно 9. В принципе, вот и все. Вот наш с вами ответ. Ответ получился 5,9. То есть, x, y. Расстояние между пристанями А и B 45. Из А в B по течению отправился плод. Через час за ним моторка отправилась, повернула обратно, когда в Б. В B. Дошла, вернулась в А, к этому времени плод проплыл 28 километров, скорость лодки в неподвижной воде надо найти, если скорость течения реки 4 километра в час. Что тут нужно понимать? Плод всегда двигается со скоростью течения реки. То есть, если плот проплыл 28 километров со скоростью 4 километра в час, то время плота это 28 делить на 4, то есть 7 часов. Лодка же выплыла через час, то есть, значит, время лодки 6 часов. Это первое, что нужно понимать. Если мы возьмем собственную скорость лодки, ну или скорость неподвижной воды воде за x километров в час, то мы можем расписать первое время движения по течению. Это 45 на x, соответственно, плюс 4. Ну, 45 километров это расстояние, x плюс 4 это скорость лодки по течению. Аналогично обратно против течения вот такая вот. Загогульная получается вот такое время. А сумма равна 6. В принципе, вот уравнение мы его быстренько составили. Что можно сделать? Ну, давайте на 3 поделим. Будет 15 на х плюс 4. То есть числа чуть-чуть поменьше станут, просто может как-то полегче будет считать. К общему знаменателю то есть 15x минус 16, 60, точнее, 15х. Плюс 60 и, соответственно, равно это 2х квадрате минус 16. Естественно, это И получается х квадрате минус 15х. Я сразу на 2 тоже делю. Минус 16 равно 0. Что в таком случае? Ну, сумма корней 15 произведение минус 16. То есть, значит, корни 16 и минус 1. Это, естественно, такого быть не может. Потому что скорость в данном случае не может быть отрицательной. Вообще может быть, но у нас не может быть. Поэтому ответ 16 километров в час. Постройте график функции. Определите, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком ровно три общие точки. У нас с вами есть модуль, поэтому мы расписываем. Если подмодульное выражение больше либо равно нулю, то модуль раскрывается не меняя знаки. То есть просто как скобка. Дальше нам надо раскрыть и соответственно привести подобные. Будет минус x в квадрате, дальше плюс, считай, так, плюс x, плюс 8, минус 2 и плюс 6. Учитываем, что здесь у нас x больше либо равен минус 2. Находим сразу x нулевое по формуле минус b делить на 2а. b это коэффициент при x, а это коэффициент при x в квадрате. То есть будет минус 1 делить на 2 на минус 1, то есть это 1 вторая. И у нулевой, то есть это 1 вторую вот сюда и подставляем. То есть будет минус 0,25, соответственно, плюс 0,5, плюс 6, это 6,25. Аналогично, если подмодульное у нас отрицательное, то есть х меньше минуса 2, то модуль раскрывается поменяв знаки подмодульного, то есть вот. Ну а дальше принцип такой же, то есть... Раскрываем скобки, приводим подобные. У нас получается минус х в квадрате минус 7х минус 10. Находим, естественно, вершинку параболы. То есть, это будет минус минус 7 делить на 2 на минус 1. То есть, в данном случае это минус 3,5. Подставляем минус 3,5 вот сюда. То есть, там получается 2,25. И теперь чертим нашу параболу. Так, нам понадобится достаточно большое количество. То есть у нас там шестерка есть. То есть вот здесь будет 6. Это значит, 4, 2, 0. Вот здесь будет 0. Ну и, соответственно, чуть-чуть доведем. При этом у нас 0, целых... сколько там? А. Ага. Ну, тогда вот сюда уведем побольше, сюда уведем поменьше. Х, У. Ну и давайте рисовать. То есть единица, единица. Первое 0,5 6,25. То есть вот здесь у нас вершинка параболы первой. Можете взять нолик подставить. Если нолик подставить, получите 6. Не забывайте ставить симметричную точку относительной вершины. Дальше возьмем, например, минус 1. Подставим. Получается минус 1. То есть будет 4. Подставили симметричную точку. Возьмем, подставим, например, минус 2. Будет минус 4. Минус 2. Опа, получается 0. Хорошо. Дальше минуса 2 мы с вами не идем. Почему не идем? Потому что у нас написано x больше минуса 2. Либо равен. То есть мы рисуем параболу только вот здесь. Аналогично строим вторую часть. То есть у нас минус 3,5. Это вот здесь, соответственно. И тут 2,25. То есть вот вершина. Но опять подставьте минус 3, только уже вот сюда да, подставляете. То есть будет минус 9 плюс 21, там, минус 10 это минус 2. И симметрия. Подставьте минус 2, получите 0. Ну и вот, соответственно, пошла ваша парабола. При этом опять же рисуем мы ее уже вот здесь только. Все, вот конечный график. При каких значениях m прямая y равно m ровно 3 общие точки? Прямая y равно m это прямая, проходящая через ординату m. То есть, вот, например, вот это y равно 7. Потому что она проходит через 7 и параллельная сила x. Давайте смотреть, когда будет три общие точки. То есть, вот она прошла через вершинку, через 6,25. Одна точка. Дальше там две точки. А вот через вот эту вершинку три точки. Нас устраивает. Дальше четыре точки. Не устраивает. Проходит через ноль. Опять три точки. Нас устраивает. А дальше две точки. То есть у нас в двух местах получилось три точки. Это 0 и 2,25. Точка H является основанием высоты, проведенной из вершины прямого угла B, треугольника ABC, гипотенузе AC. Найдите AB, если AH4, AC16. Так, ага. Рисуем прямоугольный треугольник. У нас... Прямой угол б Проводим высоту. Что получается? Необходимо найти АБ. Дело в том, что работает одна единственная формула. Что катит в прямоугольном треугольнике. Есть среднегеометрическая. Между отрезком гипотенузы, заключенной между катетом и высотой. Этим катетом. То есть в данном случае это отрезок AH а, На гипотенузу. А средняя геометрическая – это корень. Это прям формула дается, ее надо запомнить. А вот, например, BC – это будет HC на AC. Эта формула также выводится через подобие. Но если она дается, скажем так, в свободном доступе, в свободном виде, почему бы ее просто не выучить и не использовать? В данном случае будет 8. То есть, все, решение, одна формула. Через точку О пересечения диагонали и параллелограмма проведена прямая пересекающая ВС и АД в точках КМ. Соответственно, докажите, что отрезки БК и ДМ равны. Давайте нарисуем параллелограмм. Ну вот пусть у нас получился вот такой параллелограмм. А, Б, С, Д. Точка пересечения диагоналей. Какая у нас тут? О. Пересекает BC и AD, ну Соответственно, вот, например, пересекает в точках К и М, Соответственно, докажите, что BK и ДМ равны. Что мы с вами можем сказать? Первое. BO у нас с вами равно OD. По свойству параллограммы, то есть у нас точка пересечения диагонали делится пополам. Второе. Угол BOK. Равен углу, соответственно, МОД как вертикальный. Третье. Угол ОБК равен углу ОДМ, как накрест, лежащий при параллельных БЦ и АД и секущий БД. В таком случае треугольник БОК равен треугольнику МОД по стороне и двум прилежащим к ним углам, а из равенства можно сказать, что БК равно МД как стороны, лежащие напротив равных углов в равных треугольниках. Все это доказательство. Четырехугольник АБЦД со сторонами 40 и 10 вписан в окружность, диагонали АЦ и БД пересекаются в точке К, причем угол АКБ 60. Найдите радиус окружности, описанный около этого четырехугольника. Так, сейчас я покажу очень интересную формулу, чтобы вы ее запомнили. То есть, эта задача, естественно, есть в следующем варианте. Я буду использовать формулу, которая задает угол между диагоналями четырехугольника, вписанного в окружность, условно. Я не знаю, она, по-моему, есть, но не могу ручаться. Поэтому в следующем варианте я разберу такую задачу без использования этой формулы. А вот тут как бы с использованием. То есть у нас здесь 40, здесь 10. А АС и БД пересекаются в точке К. Да? И соответственно угол АКБ 60 градусов. Смотрите, в чем смысл. Всегда, почти, когда надо найти радиус описанного около четырехугольника круга, ну, точнее, окружности, описанной, то выделяется треугольник, вписанный в эту окружность. Потому что для треугольника есть формула. А для четырехугольника нет. Здесь то же самое. Вот смотрите. Первое. У нас есть свойство какое? Дело в том, что угол АКБ вычисляется как полусумма дуг ДС, я дуги пишу против часовой стрелки, если читать, плюс BA. Ну то есть вот эта дуга плюс вот эта делить на два. Второй момент, мы знаем, что равные хорды отсекают равные дуги, поэтому пусть, например, какой-нибудь там CF равно AB. Вот вы провели CF. Это о чем говорит? Это говорит о том, что дуга CF будет равна дуге BA. И соответственно сумма дуг DC и CF это будет удвоенный угол АКБ. Так говорю АКБ, пишу АБК, это я умею. То есть 120 градусов. В таком случае дуга FD, длинная, то есть вот эта дуга, вот, вот, вот, вот эта, она будет 360 минус 120, то есть 240. И тогда угол DCF, как вписанный опирающийся на эту дугу, будет 120 градусов. Все. Остается нам с вами рассмотреть треугольник DCF. То есть вот это был первый пункт у нас. Да? По терями косинусов найти df, то есть это 10 в квадрате dc да, в квадрате, cf в квадрате, то есть 40 в квадрате минус их удвоенное произведение на косинус угла между ними, то есть на косинус 120 градусов. Косинус 120 градусов это табличное значение, это минус 1 2 То есть фактически получается 100 плюс 1600 и там. Плюс, соответственно, сколько? Двойки сократятся, так, плюс 400. То есть 200 или 10 корней из 21. Ну а дальше формула радиуса описанной окружности ⁇ это произведение сторон, то есть треугольника 10 да, у нас, соответственно, 40, 10 корней из 21. А делить на площадь данного треугольника. А площадь как у нас? Половина произведения двух сторон, например, 10 на 40, то есть dc на cf, на синус угла между ними. Синус 120, опять же, это табличное значение, не проходили, не парьтесь, пройдете. Это корень из 3 на 2. Что получается? Ну, сократились, сократились, сократились, корень из 7, 4, то есть 10 умножить на 4, соответственно, сколько там? А, я еще четверку забыл, конечно же. У нас на четыре площади. то Здесь будет 4. В таком случае, что еще? Отлетает у нас четверки двойки. Отлетают. А, ну все. 10 корней из 7. Вот, в принципе, решение для данного задания. Ну и для данного варианта. Если вы посмотрели... Я рад, вы молодцы, пожалуйста, не забывайте про лайки, про подписки, про комментарии, самое главное, это помогает продвижению канала. На этом все, дорогие друзья, до новых встреч.